Ну, понятно, что была тяжелая игра, Прошедшие, к сожалению, проиграли, много сил и эмоций потратили, и, конечно, неприятно, блин, подпускать на последних минутах гол с пенальти, еще непонятно там, ну, пусть решают наши компетентные органы, там была, была игра рукой, не была. Ну, понятно, что все, все очень расстроены и, ну, ничего страшного, это футбол. И есть время у нас еще много игр, чтобы все вернуть на свои места, поэтому будем работать. Было два дня выходных, тренерский штаб нам дал немножко передохнуть, чтобы мы побыли дома, там, с семьями, немножко отвлеклись в хорошем настроении, уже все отошли, все переключились уже на следующий тур, поэтому готовимся в обычном режиме. Ну, в по крайней мере, когда я был бы хороший, в тактическом плане обученная команда, как и на данный момент. Просто им сейчас немножко где-то не везет, я считаю. По игре очень хорошая команда, видно работы тренера и там хорошие ребята собранные. Тяжело, да, их вскрывать, и сами пытаются владеть мечом, поэтому просто так его не отдают. Ну будем, будем взламывать. Надеюсь, получится все. Тут уже от нас будет зависеть. Главное, сейчас у нас немножко в психологическом плане переключиться. Потому что сейчас нужна обязательно победа. Играем дома, были два тяжелых выезда. Ну, дома играть всегда приятнее. И поэтому.. Ну, на поле, на поле надо воплощать все преимущества. В трех домашних матчах у нас пока три ничьи, к сожалению. Очень хочется, наверное, и вам уже, и болельщикам, чтобы эта серия, наконец, то прервалась. Сами осознаете, что три... очень странная у нас такая традиция в этом году, получается, что на выездах победа, а дома. Наверное. Ну да, поэтому сейчас ну, вдвойне у нас такая мотивация, надо обязательно выигрывать дома, потому что еще ни одной победы, уже пол пол полкруга первого прошло, надо обязательно выигрывать. Моментов у нас, ну не сказать, что мало, но пока с реализацией у нас проблемки небольшие. Поэтому, ну, надеюсь, в в на этих выходных у нас все получится. Не так давно ты отыграл 50 матчей в составе нашей команды. У тебя 50 матчей Доминская Динамо». Ты что уже столько времени находишься в коллективе или так, пролетело быстро очень. Ну, конечно, осознаешь, Там, тем более ну, в такой команде приятно находиться, где, и слава Богу, что вот я третий сезон и с коллективом всегда проблем нету и с тренерским штабом, то есть работа идет в обычном нормальном режиме, тут никаких, так сказать, минусов никаких нету, но только то одни плюсы пока, поэтому главное это сейчас место как можно выше занимать и ты его игралась дальше.